И вот решил заснять опять в полевых условиях видеоролик. Сегодня решил я поговорить на тему слегка отдаленную, на тему не связанную напрямую с трудоустройством. Хотел поделиться сегодня с вами своим мнением насчет главного, на мой взгляд, плюса жизни в Польше. Для тех, кто возможно недавно следит за моим творчеством, я хочу сказать, что в Польше уже 8 месяцев, это немного. Но за это время я успел повидать горы по чешской границе пожить, то есть на самом юге Польши повидать Татры, пожить в Варшаве, повидать небоскребы Варшавы, и вот здесь сейчас я в самой северной точке Польши нахожусь, это город Устка на побережье Балтийского моря. За это время, пока я здесь жил, я поменял несколько работ, жил в различных условиях проживания, в разных хостелах, повидал много и хорошего, и плохого, и вывод с этого всего напрашивается только один вывод напрашивается такой, что главный, на мой взгляд, плюс жизни в Польше, это там не архитектура и менталитет там не, не даже ее природа там и все остальное а это уверенность в том, что ты в какой бы тяжелой ситуации не оказался ты будешь уверен, что ты не останешься без работы потому что работа немерено, рынок труда очень большой и у меня всякие были ситуации я ехал зачастую не зная как что будет, в какую ситуацию попаду у меня могло не быть крыши над головой могло не быть э, кусках хлеба в кармане когда я ехал допустим незнакомые города но это не про Польшу так могло бы быть, будь я в другой стране какой нибудь например в Беларуси но это не про Польшу в Польше, в Польше я всегда был уверен, что на худой конец хоть какую-то работу найду, на худой конец настройки стройке разнорабочим, если не в офисе, то настройки. И мне предоставят и жилье бесплатно, и э, хоть какую-нибудь зарплату, которая хватит на первое время хотя бы на еду, а со временем уже можно будет найти что-то достойное. Поэтому я всегда был спокоен, когда ехал, когда путешествовал по Польше один, и в принципе практически без денег даже. Я не переживал о том, что останусь бездомным. И вот поэтому, с одной стороны, не понимаю я, конечно, польских бездомных. На днях ко мне подходят два вот такие морда, что за месяц не обострешь, извините за выражение. И говорят, дружище, мы с братом бездомные, они а будут у тебя на кусок хлеба там денег. Ну, что ответить таким людям, даже не знаю, как помягче выразиться. Работа немерено, работать не хотят они, им легче вот так вот жить. В то же время белорусских бомжей я, наверное, понял бы еще, потому что там реально бывает такая ситуация, что дворникам тяжело устроиться. Но только не в Польше. В Польше столько вакансий. Да, вопросов нет. Можно найти какую-то тяжелую работу, которая будет оплачена здесь не по достоинству. И это очень часто бывает. Но факт один, то что в какой бы тяжелой ситуации вы не оказались, при желании, если у вас есть руки и ноги на месте, вы, вы найдете себе работу. Причем, опять же, повторюсь, работу, где вам предоставят жилье, и вы сможете заработать себе на кусок хлеба. Поэтому, дорогие друзья, не бойтесь ехать в Польшу, не бойтесь менять свою жизнь в лучшую сторону. Потому что даже если, не дай бог, попадете в такую ситуацию, что вас кинут на деньги, а такое бывает частенько, ну как частенько, не частенько, но бывает, бывает, к сожалению. Если попадете в достойного работодателя, если вас обманут в плане, приедете, там будет не, будут не такие условия, как вам обещали сразу, будет не такая зарплата, на которую вы рассчитывали. Будьте уверены, главное зацепиться, но со временем найдется что-то лучшее. Если останетесь вообще без работы, это будет ненадолго. Найдете работу, пускай не такую, как вам хотелось бы сразу, зацепитесь и со временем все равно найдете то, что хотели. Кто ищет, тот всегда найдет, поверьте. Этот ролик предназначен для того, чтобы вселить в вас в очередной раз какой-то кусок позитивной энергии и мотивации от меня. От а человека, который проехал Польшу вдоль и поперек, Жил и на самом юге, и в самом центре, и вот сейчас я на самом севере. поверь нет здесь ничего страшного. Главное быть уверенным в себе, и тогда вам будет все по плечу. Интересно узнать ваше мнение по поводу всего сказанного, ваше мнение по поводу главных плюсов жизни в Польше. Я хочу в подведении итогов сказать еще раз, что, на мой взгляд, главный самый плюс жизни в Польше – это... Обширный рынок труда и великое множество вакансий Благодаря чему вы никогда не останетесь на улице без куска хлеба Вот это на самом деле, по-моему, самый реальный и главный плюс жизни в Польше на данный момент Ну что ж, друзья, делитесь обязательно своим мнением на данный счет в комментариях под этим видео На ваш взгляд, какой самый главный плюс жизни в Польше Будет интересно очень посчитать также подписывайтесь на мои группы ВКонтакте в Одноклассниках и в Фейсбуке, ссылки на которые вы найдете в описании к этому видео. И подписывайтесь, конечно же, на мой канал, все из вас, кто на него не подписан, но заинтересован в жизни и заработке за границей. Оставьте пальцы вверх под этим видео, если, конечно же, оно вам понравилось. Ну а на этом у меня все. С вами был канал Work and Life, и я его ведущий Антон Белюк. До скорых встреч, друзья. Пока.